Привет, меня зовут Николай Иршин, это Анна, финансовый директор э, на аутсорсе, это Рамазан. Мы сейчас разбираем э, такси, бизнес такси, да, у нас есть, в общем, какие-то табеля, есть движение денежных средств, есть Рамазан, который вот эту всю штуку там делает. Э, сейчас мы более-менее прибрались, да, в них, но у нас есть куча записей, которые мы разбираем и заносим в таблицу, чтобы мы правильно видели. Баланс, для нас сколько денег лежит, сколько дебиторки по водителям, да. оттуда будет формироваться отчет прибыли и убытков, и мы будем видеть, там ли нам кассовый разрыв или нет. Штрафников. Штрафников? Штрафников это кто деньги не отдал, ну, то есть минусовая дебиторка, кто нам денег должен. Кого надо отстранить от машин. То есть в этом месяце да. мы, получается, создаем машину. Под выкуп наши, которые да, были, они уже пробежали год. Мы уже часть, да? Да, сейчас дали. Мы уволили одного управляющего сейчас, Рамазан, для да, себя эту функцию взял. Загрузил, кстати, все машины, сразу нашел три машины под руку, да, сдал. В общем, за красавчик недели. за один день. Еще он ведет сантехнику, да, то есть мы пока сантехники не касаемся. Так, Рамазан, больше ничего не было? 5400. 5400 кредит. возьми. Вот так Руслан каждый раз. Возьми трубку. 80 защита см. Так, потом 50. 8 см получается. С карты кошелек рамазанок. Да. С карты расход кошелек рамазанок на слайд. Тупорылые бывают же. Так, ну у нас нет расхода. Есть которые, короче, 270. Я рассчитывался со своей карты, газовые фильтры покупал. Со своей карты. Какая разница-то, там? кошелек, что Рамазан кошелек, все? Нет. Я указал в телеге то, что с карты Потому что я с карты потом сразу себе перевел А ну, mm -hmm, вот, машин нету Вообще нету машин Не, вот запиши номер, если сразу Ну, если что, как будет, там, наберу я Ты че, составляй ага. А сколько там у вас? Около двух Давай просто телефон по телефон транзакции по в Ну нет, в таблице это ведется, я посмотрю тогда Кстати. Это, так, Симаков же, так? Ладно, гляну. И это. Но все равно, если что, как бы будешь работать, там подъешь, либо посмотрим. У него депозит 2,5. А. Да. А, но 16-го он, получается, отработал, 17-го по ДДС посмотрим, он не оплатил. Вот у меня получается 250 минус полторы, тысяча остается, что не дать. За какой день оплатить? За шестнадцатым, то есть 16 шестнадцатом то есть у него семнадцатый должен идти платить, в шестнадцатом не платит. Слушай, а ты когда машинку сдал? Точно шестнадцатое утро? В были Точно? Точно. Ну и сразу, сразу записали. Ну, вот ты с ним разговаривал когда? Но. Он говорит, ну я сейчас машину возьму, ты говоришь, Знаешь, сейчас и он тебе на следующий день не сдал. Ты значит, слушай, ты 17-го сдал, получается? Да. Потому что ребята приезжают, помнишь, там дофига у нас людей это было? Вот. Устал, типа, вот Мы сейчас и, просто и, вместе и сидим, Мы, вот, у нас встреча была 16 числа. И ты сказал тогда, я говорю, я еще деньги день покатаю, потом сдам. Это ты, получается, ты 17 числа сдал. Ну ты, да, ты оплачивал все время. Это он оплачивал все время. Он тогда сдал, и получается, он 17 пришел, он тоже дал. Как... А где эти бабки тогда? Куда он сдал, налички у нас не прибавлялось. Ты с никого переводил, вроде бы на карту. Грянь, а? Я сейчас тоже гляну. Когда ты сдал последний раз и сколько и, где, и куда? Давай. 16-го и 10-10. На карту полторы. Вот. 16-го. Да, 15 а 17 15 го наличка. А 17-го нет уже. Да, нет. 16-го вот есть, да, на карту все отмечено. А больше даже полторашки нет на карту. А мы ДДС пишем по факту, так? Конечно. Ну и на карту не было. 16 было. 16 он пришел, он говорит, ну день это, Еще типа откатают, ты говоришь, ну да. Ну все, завтра сдам машину. Когда ты у него машину принимал, ты наличка отдавал? Когда ты с ним душевно там трепался. Смотри, сколько пропустили, по я Итак, у нас садится батарейка уже, с нами был Рамазан, это мы Анна, мы разбираем бизнес такси, учет такси. У нас садится батарейка, в общем, если хочешь, чтобы следующие выпуски были, напиши что-нибудь в на комментарии, да, что ты ждешь продолжения. Сейчас подписывайся на канал, ставь лайк, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. И обязательно приходи на мой канал, там очень много Все видео хорошо. про управление финансами.